Вашему вниманию предлагается перспективный для развития земельный участок площадью 12 гектаров, расположенный в 30 минутах езды от МКАД в пределах территории Новой Москвы. Удобный подъезд с Калужского или Симферопольского шоссе через Третье бетонное кольцо, трассу А-107, в непосредственной близости ведется строительство цкат. В 10 минутах езды на автомобиле активно ведутся работы по строительству московского метро участка построена дорога, по которой можно ездить даже в самые сильные снегопады. Участок имеет правильную форму с ровным рельефом. Категория – земли населенных пунктов. Разрешенное использование для ведения крестьянского фермерского хозяйства. Участок внесен в действующий генеральный план застройки города Москвы. Адрес – Шаповское поселение, близ деревни Овечкино, одно из самых перспективных направлений развития территорий Новой Москвы. В непосредственной близости – магазины шаговой доступности, коттеджный поселок и рыболовецкая база отдыха. Недалеко располагаются небольшие складские постройки. Электричество и магистральный газ доступны по границе участка с неограниченными мощностями. Имеется согласованный проект постройки конно-спортивного комплекса с введением в эксплуатацию более 10 тысяч квадратных метров строений. Варианты использования земельного участка различны и в хороших руках будут приносить владельцу прибыль и удовольствие. Участок принадлежит на праве собственности юридическому лицу, что позволит быстро и комфортно выйти на сделку. Записывайтесь на просмотр по номеру телефона, указанному в первом комментарии к данному видео.